А Дениска пришел и ему сегодня 34 годика, друзья. Я вот всем добрый вечер, криворожане, криворожанки, криворожье. Стоп, я продал, Чтобы он потушить погорели по по из шапки и брови, и тогда я разумел, что фокирам Здесь, а он вот именно такой нервный, нервный. Ой, я свербельный. Я понятно. Паша старая гвардия, вообще, Паша металлистов, вот такие пуласки были. Амер Мейдер. И вы, короче, это... у нас есть фотографы. И Денис, Сергеевич, Степанов лидер вокал и ему 34 годика я еще раз повторяю и мамка говорит тюблин а что Руслан написал, что может быть последний концерт что вы собираетесь помирать, что? в объявлении в Фейсбол. Думаете, если дальше так, ну еще более круто, песня, можно больше уже за ним? Можно шубенсон просил его, пожалуйста, блядь, придите надо деньги. О, вот это будет, да, уровень? Раньше мы платили, чтобы нас за это.